Всем привет! Вы смотрите универ С вами я, Анна Глазунова. Прямо сейчас я познакомлю вас с самыми интересными событиями жизни Казанского федерального университета. Итак, сегодня в выпуске. Участвую в выборах. В КФУ подвели итоги конкурса на лучшую работу по привлечению молодежи к участию в выборах. Студенты первого курса Казанского федерального университета сыграли в что, где, когда. Юридический факультет КФУ провел благотворительный балл. 17 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета подвели итоги республиканского проектно-исследовательского конкурса на лучшую работу в области повышения правовой культуры и привлечения молодежи к участию в выборах. Подробности далее. 18 марта более 7 миллионов молодых российских избирателей в возрасте от 18 до 23 лет получили право впервые проголосовать на выборах президента. В этом году иногородние студенты смогли проголосовать по месту своей учебы, ведь многие избирательные участки были расположены на территории студенческих городков. Тем самым выборы стали более мобильными и привлекательными для молодых сограждан. 17 декабря в шоуруме высших школ журналистики и медиакоммуникации КФУ подвели итоги республиканского проекта исследовательского конкурса «На Лу работу в области повышения правовой культуры и привлечения молодежи к участию в выборах. Участие в мероприятии принял первый проректор КФУ Рясмин Зарипов. Конкурсом по себе не только интересен по названию, но и тем, что все-таки если говорить о нашем обществе, то не для себя, не для себя, конечно, Применение информационных технологий в работе с молодежью требует времени, Пахает. поэтому один из этапов конкурса проектный, направлен на разработку такой программы, которая сможет в востребованном формате через соцсети, мессенджеры, видеоблоги привлечь молодежь к выборам. Мы хотим а, в, в ходе конкурса, в ходе нашего диалога с молодежью услышать те предложения, которые мы могли бы использовать в работе с молодежью в ходе подготовки и проведения выборов, чтобы повысить интересы и активность участия непосредственно, в том числе и в голосовании. Автор лучшей работы получит право на реализацию своего проекта в рамках совместных мероприятий по повышению правовой и лекторатной культуры Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и Казанского федерального университета. Диана Шилова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет посетили гости Северокавказского федерального университета, Сопровождение заместителя директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Рашатов Айзулина. Об этом везите наш следующий сюжет. КФУ прибыли с визитом гости Северокавказского федерального университета. Проректор по учебной работе Ирина Соловьева, директор Института живых систем Андрей Брацыхин и заведующий кафедрой биомедицины и физиологии кандидат биологических наук Оксана Анфиногенова. Весь день гостей сопровождал заместитель директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рашат Файзулин. Мы сегодня побывали в ряде лабораторий и клиники, перспективной клиники, которая будет открываться, мы увидели материально-техническое оснащение этих лабораторий и обратили внимание на те возможности, которые открываются в том числе и для сотрудничества между двумя нашими федеральными университетами. Были обсуждены вопросы реализации сетевого взаимодействия между профильными институтами в части формирования и благоприятных условий для подготовки и переподготовки специалистов в области биологии, медицины и фармации, а также разработка, внедрение и реализация основных образовательных программ высшего образования биологической, медицинской и фармацевтической направленности на базе профильных институтов Северо-Кавказского федерального университета и Казанского федерального университета. Впечатления самые положительные. Несмотря на минусовую температуру за окнами, гостеприимство университета практически согрело нас. И мы очень рады, во-первых, возможности увидеть тот опыт, которым сегодня университет готов к уделиться. Хорошо оборудована лаборатории, очень грамотный персонал, который работает в этих лабораториях. И те возможности, которые сегодня открываются для Казанского федерального университета, они тоже впечатляют. Валерия Муратова, Ленар Довлицьяров, Универньюз. 14 декабря команда студентов первого курса Казанского федерального университета сыграла в «Что, где, когда». Игроки погрузились в настоящую атмосферу известной телевизионной передачи. Также состоялось подведение итогов фестиваля «Интеллектуальные бои». Подробности в сюжете. шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета первокурсники сразились в интеллектуальную игру «Что, где, когда». В этот раз организаторы решили попробовать новые форматы, провели игру, наиболее приближенную к телевизионной версии. Все, как на телепередаче «Волчок», «Зеркальный стол», «Ведущий», а игроки в галстуках и бабочках. За столом оказалась сборная команды. Это первокурсники с разных институтов КФУ. Капитаном стала студентка Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Анжела Мустафина. Против знатоков Играл практически весь университет. Вопросы присылали студенты и сотрудники разных институтов и общественных организаций КФУ. Вопросы поэтому самых разных сфер и студенты из разных институтов. То есть мы стараемся, чтобы у нас наши интеллектуальные состязания были направлены на развитие широкого кругозора у студентов. Со счетом 5-2 победу на знатоки. По итогам игры состоялось и подведение итогов фестиваля студентов первого курса КФУ «Интеллектуальные бои». В рамках фестиваля проводятся различные интеллектуальные состязания. Это конкурс «Эссе. Знаешь ли ты русский язык?», конкурс «Эрудит», турнир по дебатам, конкурс «Попади в историю» и, конечно, всеми любимая игра «Что, где, когда». Конкурсные мероприятия проходили с 22 по 27 октября. Ежегодно студенты принимают участие в интеллектуальных состязаниях с большим интересом. Мы очень рады, что интеллектуальные состязания в университете пользуются большой популярностью. Ежегодно в фестивале «Интеллектуальные бои» – это турнир для первокурсников и фестиваль «Интеллектуальная весна», который проводит студенты всех курсов а принимают участие более тысячи человек. Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. В общем зачете первое место занял Институт международных отношений. На втором месте Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. А третье место досталось Институту управления экономикой и финансов. Анна Глазнова, Александр Юдин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел конкурс про года года-2018». Конкурсанты поделились со зрителями и жюри своими достижениями в общественной жизни. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Конкурс Профорка года-2018 состоялся в Елабужском институте Кафу. Мероприятие стало уже традиционным. В рамках конкурсной программы выступило 8 профоргов, которые представили нас у зрителей и жюри свои визитные карточки. Они рассказали о достижениях проделанной работы. И каждый раз для нас это большая возможность. Увидеть работу ваших лучших профоргов, увидеть еще раз Елабужский университет. Жюри оценивали лидерские качества участников и юридическую грамотность. Кроме того, лучший профорг обязан показывать хорошие результаты в учебе, проявлять себя в творческой и общественной жизни университета. Также были интересные вопросы от жюри, которые помогли нам узнать, в каком направлении нам лучше работать, чтобы стать еще компетентней. Победительницей стала студентка факультета математики и естественных наук Елабужского института КФУ Екатерина Князева. Анна Глазунова, Владислав Сайбеля, Айдар Нурмеев, Универньюс. Казанский федеральный университет – это не только учеба и студенческая жизнь. Юридический факультет КФУ организовал благотворительный балл, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. Подробнее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел благотворительный бал маскарад юридического факультета. Мероприятие проводится во второй раз.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 На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте новые выпуски в Универньюз. Еще увидимся. Пока.